Яичники – это небольшие органы в форме фиги, расположенные по обеим сторонам матки. Они крайне важны для репродуктивной системы и играют немалую роль в функционировании организма в целом. Вот что нужно знать о них и о том, как проверять, все ли в порядке. Что конкретно они делают? Самая известная функция – в них находятся яйцеклетки, которые содержат половину ДНК. Вторая – в сперматозоиде. При их соединении образуется эмбрион. В норме каждый месяц поспевают около 10-15 штук, и только одна или две вырастают настолько, что покидают яичник, перемещаются по фаллопиевым трубам в матку, где могут встретить или не встретить сперматозоиды. Помимо того, что они домик для яйцеклеток, яичники еще и завод для гормонов. Они создают эстроген и прогестерон, важные для репродуктивного здоровья, а также тестостерон. Гормоны покидают яичники и распространяются по всему организму по кровеносной системе. Они также улучшают состояние костей, мышц и даже помогают работе мозга. Как поддерживать здоровье в этой области? Раз в год желательно делать УЗИ, чтобы вовремя обследить проблему со здоровьем и решить ее. Поддерживайте нормальный для своего роста вес, чтобы избежать проблем с менструацией и снизить риск развития поликистоз. Что означает боль в этой области? Первое, Киста. Полипул может воспалиться и развиться в кисту яичника. Большинство таких кист маленькие и не опасные, и женщины даже не подозревают о них. Такие кисты проходят сами по себе, но иногда могут причинять боль и влиять на критические дни. Второе, Поликистоз акне, набор веса, проблемы с менструацией, усиленный рост волос, лишь часть симптомов, связанных с поликистозом или перепроизводством мужских половых гормонов. Во многих случаях для усмирения организма достаточно пить гормональные препараты. Третье — Рак яичников. Более 20 тысяч женщин в год получает от врачей такой диагноз. Этот вид рака часто называют тихим убийцей поскольку опухоль часто успевает сильно развиться. Среди симптомов – тошнота, боль внизу живота или спине, диарея или запор, частое мочеиспускание, ощущение постоянной наполненности живота, потеря энергии. Если такие симптомы возникают чаще трех раз в неделю, обратитесь к врачу. Сколько всего яйцеклеток в организме? Девочка рождается с полным набором яйцеклеток. В среднем 1-2 миллиона, но созревают они постепенно. К подростковому возрасту остаются 300 тысяч, к менопаузе – ноль. Большинство клеток гибнет самостоятельно, и организм впитывает их, не привлекая внимания. Около 400 проходит через овуляционный процесс. Обычно овуляция происходит каждый месяц. Если оплодотворение не происходит, выработка гормонов прекращается и начинается менструация. Что происходит с яичниками в период менопаузы? В это время яичники постепенно снижают обороты и успокаиваются. Бывает так, что яйцеклеток уже нет, а уровень гормонов остается высоким, и это приводит к нерегулярному циклу, переменам настроения, проблемам со сном и приливами тепла к разным участкам организма. Бывает так, что месячные вдруг не пришли. Вы делаете один, два, три теста на беременность, но они все отрицательные. Причин может быть несколько. Стресс на фоне стресса главный гормон, отвечающий за месячные, бросается бороться с ним и не успевает на основную работу. Поэтому происходит задержка. Гормональный сбой. Это может быть связано с нарушением работы гипофиза, или надпочечников, или яичников, или щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов в организме, строгие и монодиеты. Активные и частые спортивные тренировки. Киста яичника. Многие кисты могут давать нарушение цикла. Тонкий эндометрий. Как правило, говоря, говорит о себе серьезных проблемах. Опухоли гипофиза и надпочечников тоже может послужить причиной задержки, хотя это более редкий случай. Чудо-таблетки или уколы для того, чтобы вызвать месячные, работают не всегда. Необходимо сначала сделать УЗИ, затем определить, какие сдавать анализы и только потом назначать лечение. На этом все. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк подписывайтесь на канал.